Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы разберем воду. И как ее можно получить? А, стоп! Вы ж не можете ответить! Ясно! Нет! Пока! Опять оло! Давайте проведем опыт! Что мы узнали? Что в пустую потратили время. Вау! Хочу повторить опыт.